С вами я Кирилл, и сегодня мы играем в какой-то побег типичный герой вечеринка. Мы сегодня играем в какой-то побег от Квайвана Кмайта Ой. Так, кто там пришел? И я посмотрю в глазок, посмотрю. А -а -а -а! это кто там? Какой-то дед Максим, что ли? Хотя нет. Ну, короче, этот военкомат приехал. Так, что это у нас-то такое? Не хватает 10... 10 книг не хватает. Оп. А, нужно взять 10 книг. Это что такое? Так. Ой. Ладно, извиняюсь. Какая-то книга. Еще книга. Да иди нахрен, не хочу я тебе ничего не открывать. Ключ там где волк? А где волк? <клышко> Меня тоже. А где волк-то? Кто это там? <клышко> О, мудрый дуб. Кто-то пылесосить решил. Офигенный пацан там. Да не хочу я тебе дверь открывать. О, волк. Так, не больше. Так, Так ключенцы я. Взял ключ. Равно, равно стал геем. О, осуждаю. О. Маски шоу. Ещ дверка. А где ещ книга? Принять. Там там. Гока два. Да! Гока-2. Ч? Да нет, не надо Давайте посмотрим, как он будет говорить Не, он просто стоит не важно кто напротив, важно, кто насрал. Да не знаю. Нашел у кого спросить. Офигенная подушка. Почему? Так, ну где эта сраная? Ам... -а -а. А, стоп, ключ что у меня есть, бляха-муха. Так, о, эй, бля. Так. Да блин, я не знаю, я не знаю пароль. О. По логике теперь какой? Ели вареники, ели вареники, все вареники, сажал он. О! Книженция. Тут О, офигенная видеокарта от 10 из 10. Так, наручники любимым. Понятно, зачем они ему вот только... Да, боже. Нет последней книги. Тут нет книги, тут нет книги. И где? И где последняя книга? Yes. О! Все, у нас есть 10, 10 книг есть. И что с теми? Тут что такое? Так, это что такое? Это типа шкафы, что ли? Так, значит, что нам нужно? Пещеру. Так. О! Офигенно! Хоп-хоп! Так, идем! Родина, мать зовет. Ты все равно пойдешь служить воинка. А -а -а. Ты еще их нюхал? Я! А -а -а -а. И че я в бэкрум сидела? Пивасик. Спешь выпить банку? Получи скорость Алкаша деди ступы. Еще вдисве пиво опил а, -а, -а, а! Это кто такой? Понятно, я уже понял кто-то. Нет, а ну да знаю, это люди нет с английским русский. Ну, или я тупой, или я не знаю. Жиг, госю определим, я тебе дам взятку, а ты меня никуда не отправляешь. А, нет, нет, сюда я лучше не пойду. Я вроде помню, что там наебал его. Да нет, я тебе вообще ничего не решил сделать. Да хрен тебе. Вот стрелки какие-то. Иди нахер! А -а -а -а -а! Фух. Что-то где-то блестит. Пока возьмешь уже все, капзда. Оп. О, нет! НЕТ! Да почему так-то? Это тупик! А как можно эту сцену пропустить? Да бежим. Да пошел нахер, чмошник! Да хрен тебе! Где-то блестяшку слышу, но не могу понять, где. О! Блестяшка! Я и без повестки все знаю. Да иди... Да молодец! О, блестяшка! Ну, да, ну, ну, как бы нет. Да. Не хочу брать. Да нет, не пой, никуда не пойду, не буду стоять. Я как бы не обязан этого делать. Нужно заворачивать круговоды, чтобы он это, тупо тупанул. Ну, короче, понял. Ну, типа найти тот самый... Я в закулисье! То есть, не в закулисье... Только, пи, только пидоры, только пидоры дают повестку. А, она не, взял, не взялась. О, я пробежал! Тут вроде как 8 надо штук. Скорее всего, последний в тупике. Быстрее, быстрее, быстрее. Бежим к выходу, или это не выход, или что это такое? Ой. У меня нет друзей. Я... Фух, ну наконец-то. Это кто сказал? Везде сущий. Понятно. Понятно, понятно, <къем> понятно. Ой, падла уезжает еще. Ой. А, тупик, тупик. Нет. Ну, как бы да, если ты проснулся. же там пришел нет это тот самый конец да скорее всего слышали эту песню у меня в роликах типа школы ну ладно всем спасибо за просмотр всем пока